знаниями большое спасибо скажите пожалуйста по вашим методам научилась убирать боль не знаю брать ли деньги обязательно заработаю у меня очень много или нет лечу всех бесплатно если лечите бесплатно дар исчезнет поэтому помните что человек которого вы полечили бесплатно это человек который который у которого вы забрали эту боль тем самым мы ли вылечили эту боль. После этого этот человек становится вашим должником. В случае, если человек становится вашим должником, то чем больше должников, тем больше у вас будет нищета проявляться. Потому что есть правило двоих. Если один должен, а второй тот, кому должны, то тот, кто должен, у него тоже появляются долги. Почему? Это правило двоих. Смотрите, правило проблем, это правило двоих людей или бинарные правила, бинарные правила неприятностей. Допустим, у меня есть, у меня есть, у меня очень хорошая жизнь. И в моей хорошей жизни всего хватает. И тут в мою жизнь вмешивается человек, допустим, этот, этот человек, его зовут Петя. Он говорит, у меня есть проблема, у меня есть долг, займите мне денег. А у меня не было ни проблем, ни долгов. Я занимаю эти деньги Пете, и теперь эта проблема уже двоих. То есть раньше был долг у Пети, а теперь мне должны. У меня же не было проблемы, когда я занял, теперь есть, а Петя отдавать не хочет. Теперь мне надо искать Петю, давить на него и так далее. Это уже проблема для меня, поэтому жить и не занимать легче, чем жить и занимать. Ну вот где-то так. Знаете, вот смотрите, нам Бог дает по потребностям, помните, есть такое у Карла Маркса, что это обозначает, но потребности они могут быть такими, смотрите, я очень чувственный человек и люблю кошек, после этого мне нравятся кошки, я их жалею, и у меня открытое сердце, я люблю всех кошек и так далее, но божественная энергия, если так можно сказать, она начинает идентифицировать, а я другой человек, я не люблю кошек. Я не люблю кошек, они в моей жизни не появляются. Почему? Мне их не дают, я о них не думаю, они не появляются. Я за последние несколько лет ни одной кошки не видел. Почему? Я их не вижу, потому что я ну, никак не отношусь к кошкам, не аллергенно аллергия на кошек. Ну и тут сразу же вопрос. Но я люблю свою кошку, я люблю окружающих кошек, мне вообще нравятся кошки. Так вот, теперь я буду кошек находить везде, куда бы ни пошел. Это во всем, это так устроена эзотерика. Если я люблю деньги, если я там, тянусь к этим деньгам, если мне вдохновляют деньги, получают получаю от них удовольствие, они будут попадаться. А если я от них страдаю, они будут исчезать. Если я обожаю кошек, у меня открываются двери, и будет много кошек. Понимаете? Если я помогаю всем нищим, то нищие будут меня преследовать. И кто попало будет постоянно хотеть занять у меня денег, чтобы сделать меня нищими. Почему? Чем больше я буду помогать вот таким людям, тем ближе я к ним буду становиться. Да, становиться в их ряды, почему? Потому что я ими восхищаюсь, я им отдаю часть своей жизни, а если я раздаю часть своей жизни, я могу оказаться в их кругах.